В общем всем привет это игра на пока хэштег 2 да ну, сейчас мы будем заларить чтобы его вкачнуть так перед началом ролика подпишитесь на канал поставьте лайк и вот вас с этого сночка будет то что у меня прямо в руки давайте 3 2 1 все сделали ну тогда смотрите что выпадет. Тыщ. ну наверняка у вас будет по большому счету моли выпадать ну и также 44 4 монета а как же без этого очень ранцово кстати показать хотел обнова я а, кажется нет обновы ну что ж давайте -ка. так можно спрятать мышку еще о кстати напиши в комментариях тебе нравится когда я показывал мышку так сейчас будем тащить только м -м -м. только чтобы не лагало у меня тут нужно привыкнуть так прячусь во-первых знаете, когда мы прячемся, у нас язык не высовывается. Так, вс, давай, два. Серебряный. Серебряный, давай-ка сначала. Потом. А я потом лагает. А странно, почему я лагала? Хм. Что тут подозрительно? Я же все же починил. Так. Так. Так. Все. Вот, я же говорю, я же лари Я мастер Лари. Лари. Так, становится. Так, нужно тебя давай давай давай лари только не лагай <coughs> вообще нужно фпс там понизить ух ты кто это такой ну, ладно вот он налево то я направо <coughs> это бушок так прячусь опа на опа на ага не ждал бом буру Так, так регенерации так отстать отстанете от меня так еще одна регенерация хай будет когда будет еще одна он такой чё за как что ты делаешь так ты вообще жесткий ставь лайк если ты тоже такое любишь жесткости что я жесткий стал точнее по игре я ты ждал топ-1 занимал так ну в общем очень классно как майнкрафт играю старые ролики ну что потом покажу чуваку иди лучше не поймаешь не поймаешь не не, не поймаешь вот эти даже точки оставляю не поймаешь не поймаешь не поймаешь так, вот. Вот, вот прям о опа опа смотрите все таки меня заметил понял понял а кстати когда мы бочку берем то мы становимся быстрее как по мне так так тут будет замес идтись так, а мы тут спрячемся. Смотрим, смотрим бой. Смотрите, бой, бой, бой. Так вот, потом идем сюда, потом стреляем ему, потом бам, рубаем ему. Давай уходите да. Давай, давай, давай. ХП не нужно Но мы взяли лук, это очень хорошо. Кстати, даже тут карту видно. Офигенно. Так, я не буду подпускать ему к этому хпшки, регенерации. А там он придет такой вот, значит, да. А мы его вырубим. Кстати, там лега какая-то. Так, я только зам. Что взял легу? Нет? А мы с ним один на один. Ну тогда будет раз, два, три. Так иди, чувак, сюда. Э -э, ты в роликах. Все. Все. Вот видите, топ-1, топ-1, 7 убийств. Вы это понимаете? Следующая прошлая серия будет ссылочка в описании. Так, там B7, потом 7. считаю так ну, потом 5 или 3, потом это 7. Это, конечно же, устком. Так, если вам понравилось, лайк. Сейчас будет мастер Макс Риска рассказывать вам. В общем, есть ссылочка в описании на китайский brawl stars все серии подряд. Видео, видео видел? Пушка, бум. Ну я не знаю, чувак, как-то тебе не повезло. Так, так, так. Сейчас будем тогда копить на лали на тысячу кубков, потом уже 2К а потом уже посмотрим, сможем мы накопить или же нет. О, кстати, напиши в комментариях. Напиши в комментариях, мне делать стрим по зубе или же нет. Но ну, я не знаю, на что ты надеялся. Я как будто реально какой-то читер. Так, все, я бочка. Я бочка, мне не найдешь. все, Не трогай. Ты будешь у нас. У нас будешь приманкой. Да, да, да, приманка. У меня не так полный ХП, так что все приманка. Как ты знал? Как ты узнал, чувак? Ладно, возможно, у тебя хорошее оружие будет выпадать Так, все, ты меня разозлил. Так, а вот там. Берем ХП. Потом берем лук. Потом идем сюда. Вот. Так, хорошо, не выйду. Ставь лайк, если тебе понравилось. Ставь все, все, все уйди. Возможно, там тут будет. Так, все. Так, давай, давай, давай. Подходи, подходи. Мы скилованные, Ларри. Держи ты. А? Я убавилась Жалко, что я не жрал. Ну и ладно, все-таки Ларри тоже прикольный персонаж. Так, ладно, ладно, уходим, уходим. Блин, как-то зря, как-то это делал. Да все, отстань, чувак, все норм. Так, так, так, там чувак был какой-то ага, лисенок. Так, я знаю, что лисенок реально крутой. как сужается, не на нашу пользу так прячемся. Хорошая стратегия, тактика. Также регенерацию включаем. У нас тут две полосочки, так что вот так вот. Ну что заяц? хочешь? Давай, хочешь? Проигрываем. Ну что мы на месте будем, надо, значит, дехаться. Так, плюс 15 кубков. Ой, извиняйте, слишком близко к микрофону. чтобы был звук идеальный. Нужно так сделать. О, там Лего. Смотрите-ка. Я туда хочу пойти. На регенерацию даже. Так, так, так, так, так, так, так, так. Отлично, отлично. В общем, дело так, чтобы я был незаметный, нам да, значит. она так вырубили, потом регенерацию включаем. Где-то тут последний, он, я Так, вот, закрываем, пранкуем, так тихо тебе, Может, что тихо нужно, а? Я понял. Давай, давай. Так, начинаем, начинаем, начинаем все сломали сломали сломали ему так так так так ждем ждем а ага, испугался теперь урон жди это мало еще в общем сдавайся у тебя третья сила у мне меня... шестая да как будто у него мало хп показываю сопернику что у мало реально хп он как-то какой-то жесткий тихо последний был бы урон Тихо-тихо. Ну вот так вот. 6 6 уже. Было 7, теперь 6. Не, ну это мало. В общем, нравится лайкос. Так. Вроде в это не запрещено. Ух ты. Вы новой лиге. Ладно, пока.